Всем привет! С вами Савельева Анна. Я Sales Operations директор в компании Watsons. Приглашаю вас принять участие в конференции People Management 6 16 апреля. Приходите, обсудим вопросы о людях, что делать с людьми, как, как быть в ситуации, когда вы чувствуете, что в силах нет прежней силы.